всем привет дорогие друзья с вами я, яблочный эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том как же скачивать приложения те которые не находятся в вашем appstore либо же если вы в россии либо же вы в украине еще в какой-то стране а вам нужен именно американский чтобы скачать это приложение и игру по всем многочисленным просьбам ну в основном все решалось конечно же здесь по мере проступления ваших комментариев, ваших просьб, я прислушаюсь к вашему мнению. Так, здесь много очень оставили комментарии пользователи, те, которые остались довольны. Единицы, конечно, у которых не получилось, ничего не поняли. Но последний комментарий был вчера. Я обратил внимание, принял к сведению просьбу, чтобы записать э, наглядный пример, показать на себе еще раз. Вот, опять же, замечаем то, что есть у нас App Store у всех, у кого есть iPhone, и iPad. Здесь списываем обычное приложение Spotify, но для Америки расписано то есть только там проявят здесь у меня российский App Store, украинский по-моему даже не не ошибаюсь его здесь просто нет вот сами видите нет все у меня здесь русскими буквами черным по белому написано и понятно чтобы изменить нужно перейти в ваш аккаунт перейти в ваш Apple ID вот жмете либо же пароль либо же пальцем подтверждаете э, код пароль вас перекинет в настройки выбираете же изменить страну и регион Здесь ищите, опять же, Соединенные Штаты. Для начала определите, в каком. Может это быть Австралия или еще какой-то. Просто вобьете данные в Google и вам покажет. Здесь меняем страну, выбираем. Ищем Соединенные Штаты. То есть Америки здесь точно не будет. Надо опускаться вниз по алфавиту. Вот сейчас мы опустимся, найдем наши Соединенные Штаты. И дальше по пунктам тоже будьте внимательны. Не пишите какой-либо бред. То есть обязательно указывайте все данные на английском и правдивое. Все как у меня. Я все примеры применить нажимаем. Соглашаемся с условиями использования. И со всеми данными, которые здесь предоставлены. Здесь либо же оставляете карту, либо же убираете. Я, пожалуй, уберу потом. Чтобы оно не нужно было. Здесь же, где у меня имя, фамилия на русском, нужно изменить на английский. Я потом изменю также. А здесь пишем наши данные, то есть пишем улицу Гордена, здесь Монтроса, не важно, город у нас будет Нью-Йорк-Сити, вот Нью-Йорк, штат у нас будет Н.А.И, также Нью-Йорк, чтобы вы понимали, вот его нужно найти, выбрать, также все будет по алфавиту стоять, вот здесь сейчас найдем, выберем подходящий. Просто жмете на него, здесь нет никакой кнопки подтверждения, дальше жмете просто на ZIP-код. Прожмете на ZIP и также вбивайте правильный, то есть не ошибайтесь, не делайте ошибки, иначе он у вас ничего не примет. ZIP-код у нас будет 1007, то есть прописываем этот. И номер телефона ставим обычно 123 и 1234567. Все, после этого жмем дальше. Ну, тут я изменил, выбираю карту нет и имя на именно английский переправил. Готово, все, здесь все пройдет, никаких красных у нас предупреждений не будет, все, жмем еще раз, готово, Apple ID принят, придет смс вам на почту, что вы изменили, и все, как видите, здесь все на английском. Еще раз будем проверять Spotify приложение. вписываем приложение Spotify, и сами видите, самое первое, оно работает, жмем на него, жмем закачать, подтвердить пальчиком. И самое видите, что загрузка пойдет у нас на рабочем столе. Подтвердили, выходим, ждем пару секунд, пам-пам-пам. И загрузочка пойдет, появится приложение, и все. Но оно нам будет не нужно, ни к чему удалим. Сами убедились что наглядным примером все работает без всяких нареканий. Видите, все на английском, какого русского языка. Все. Так же самое, если захотите отменить, переходите опять же в ваш аккаунт, жмете Apple ID, измениете country and region и все тоже, тоже, тоже самое, только уже правда будет на английском, меняете на нужную вам страну, ничего сложного нет, просто пробейте информацию, какого, какой страны приложения эта игра или неважно, что это будет, и все, и все будет работать, не забывайте об этом, просто будьте чуточку внимательны и все. Самое главное, не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео, прожимать лайк, подписываться на мои соцсети, которые будут закреплены в комментарии под видео.